Государственная дума завершает свою сессию. Сессия короткая, и сколько важных вопросов, крайне нужных и полезных, которые нам поручили избиратели, мы не вносили. Единая Россия отказалась от конструктивного диалога. Меня за 20 лет парламентской деятельности больше всего удивил такой неконструктивный и абсолютно вредный подход на фоне того что усиливается давление извне, нарастает напряжение внутри, общество раздражено и требует справедливости и достойной жизни. Казалось бы, эту сессию открывал президент, он всех нас пригласил в, государ... в Кремль, выступил прекрасной речью, прямо заявил, что мы должны найти общее дело и все предпринять для того, чтобы вытащить страну из кризиса, все сделали для того, чтобы остановить вымирание и максимально концентрировать ресурсы на социально-культурные цели. Если это дополнить его посланием, где те же самые идеи еще были усилены тем, что страна должна войти в пятерку самых мощных экономик мира, я двумя руками голосую за такой подход. Более того, наша команда все сделала, чтобы подготовить бюджет развития в 33 триллиона, мы внесли целый ряд законов, которые гарантировали, гарантированно удержали бы рост цен и не допустили той вакханалии, которая сегодня творится, в том числе и с учетными ставками. Мы предприняли это и по ходу слушания, когда отчитывался Министерство хозяйства Патрушев, заявляя о том, что три наши программы, одобренные Госсоветом и поддержанные президентом, и поддержанные, по сути, Мишустиным, у вас на столе. Давайте в бюджете... Все сделаем, чтобы эти программы были поддержаны. Тогда не будет такого дикого скачка цен на капусту, картошку и морковку. Тогда наши народные предприятия продемонстрируют все преимущества этой формы хозяйства и поставят на наши рынки товары по нормальной человеческой цене. Тот же хлеб продают по 15 рублей за килограмм, а как только его выпекут, 6-7 раз накрутки. Нигде в мире ничего похожего нет. Мне казалось, что президент, дал такие поручения, потом еще трижды с нами встретился. Сначала встретился с лидерами фракций, потом индивидуально переговорили, потом еще по телефону обсуждали целый ряд проблем. Я предложил ему обязательно в госсовете рассмотреть две темы. Наша страна единственная, которая вымирает ударными темпами. В этом году мы еще потеряем... 900 тысяч человек, три областных центра по 300 тысяч, как ядерной бомбой смело с лица нашей великой Родины. И тема образования и наук. Надо отдать должное, что эта тема образования и наука получила поддержку. В пятницу будет Государственный совет. Я обсуждал эту тему с Левитиным, который координирует эту работу как помощник президента. Но отправил материал «Наука и образование» без которого невозможно выйти из кризиса и решить ни одной проблемы. Я этот материал готовил вместе с крупнейшими учеными. Максимально все, что было подготовлено Жаресом Алферовым, Иваном Мельником, Владимиром Кашиным, Юрием Афонином, Дмитрием Новиком, Олегом Смолиной, Смолиным, подготовлено нашими талантливыми женщинами, которые возглавляли эти комитеты, переправил все. Я надеюсь, что те 20 рекомендаций и предложений, которые мы внесли, Госсовет внимательно рассмотрит и поддержит. Но вся трагедия заключается в том, что бюджет уже принят. И в этом бюджете нет ничего для решения этих проблем. Ни копейки. Как можно в умирающей стране урезать здравоохранение? Раньше было... 4,6% от ВВП, теперь 4,1%. Даже законченный либерал Кудрин и то возмутился такой политик. Раньше мы все делали, чтобы поддержать социалку. Пришли эти, включая и новых людей Жириновского, и обстригли всю социалку в новом бюджете на фоне разгула коронавируса и массовой бедности. 670 миллиардов списали из тех статей, которые должны были поддержать науку, образование, здравоохранение, культуру и физическую культуру. Я не понимаю этой логики, прежде всего потому, что в стране сумасшедшие накапленные ресурсы и резервы. У нас с вами 14 лишних триллион ну, фонд благосостояния, у нас с вами более 600 миллиардов. Долларов, салтовалютный резерв. У нас с вами колоссальные запасы золота, которые вдруг за последние два года стали в массовом порядке вывозить из нашей страны. Если у вас кризис, если у вас проблемы, если у вас взрываются шахты, вымирают люди, если у вас по смертности вы занимаете первые места в стране, в мире, вы все сделаете для того, чтобы накормить, поддержать и помочь людям. Вместо того, чтобы остановить отток золота, слушайтесь, в 2020 году было добыто 290 тонн золота, 320 тонн вывезли из страны, отдали тем, кто против нас готовит натовские орды. В этом году за 9 месяцев произведено 256 тонн золота, 240 уже умыкнули из страны и разрешили тем, кто вывозит, оставлять там и денежки. А если бы они эти деньги здесь вложили бы в развитие своей страны, то дети войны, которых осталось 10 миллионов, мы только что вносили закон, получили бы как участники войны хорошую поддержку и медицинскую помощь, и питание, и все остальное. Я могу долго перечислять, но все это бесполезно. Но беда заключается в том, что Единая Россия вместе с новыми людьми, а это скорее старая Россия, если посмотреть по голосованию, не выполняют прямые установки президента и все ведут к дестабилизации ситуации в стране. Мы это почувствовали на рейдерских атаках всей этой саблинско-полихатовской шайки, которые пытаются захватить совхоз Ленин. Мы там на этой неделе проведем встречу с трудовым коллективом 336. Работников этого коллектива официально написали и Путину, и генеральному прокурору. Мы ждем ответа от прокурора. Но официально еще раз заявляем, у нас четверг прошел партийный актив, на нем участвовали 56 организаций, которые входят в Леопатриотический блок. Мы официально заявляем, если эта шайка полезет туда, Захватывать хозяйство после тех неправедных суднов. Мы будем его защищать, как наши отцы и деды защищали Брестскую крепость, сражались под Москвой, под Сталинградом и ломали хребет хажинскому зверю на Орловско-Курской духе. Мы эту сволочь туда не пустим. Вы должны это помнить и знать. Но и надо помнить другое: когда сегодня президент проводит встречу с Иденьпинем, председателем КНР, помнить, что главным партнером политическим Китая в России является наша партия. Мы вместе с ними подписали меморандум, что главным стратегическим союзником нашим является 100-миллионный Вьетнам, только что Калашников вернулся, генеральному секретарю вручил Ленинскую премию, что нашими стратегическими партнерами являются леопатриотические силы по всей планете 132 делегации поддержали нас и по Крыму, и по Донбассу, и по Севастополю, и нашей программе, и мы вместе с ними готовимся к столетию Великого Советского Союзного Государства. И мы готовимся еще к столетию нашей доблестной пионерии. Я считаю, чтобы выполнить установки президента, его послания и наказы депутатам, прежде всего надо в Думе восстановить полноценный диалог. Володин Несколько лет пытался это сделать, и что-то у него получалось. Но почему за эти три месяца они почти все сошли с резьбы? И даже когда рассматривали дело Лося, вместо того, чтобы посоветоваться и помогать шахтерам, занимались провокационными вылазками, пытаясь унизить наших оппонентов и раздуть дело, которое выведено и стоит. Давно бы заплатили штрафы, и закончилось одно. Нам всем надо входить в Новый год с конструктивной программой. Нам всем надо осознать, в тюрьмах Америки сидит 100 человек российских граждан. 60 из них арестовали за границей. Никогда в истории нашей страны такого унижения и позора не было. У нас 368 высших чиновников по санкциям и на 200 больше 578 крупных организаций. И это вахханалия продолжается. Ее можно остановить только сплоченным, сплоченными усилиями всех, кто любит Россию, кто гордится ей, кто защищает интересы трудового народа, кто поддерживает свою экономику, социальную сферу, кто особое внимание уделяет науке, образованию, здравоохранению. Наша партия эту программу приняла. Мы будем ее уверены и последовательно реализовывать в новом году. Желаем вам в новом году добра, удачи и не пуха всем. Не коронавирус.